Всем здарова, дорогие друзья, с вами снова я подписывайтесь на меня. <свы> и с вами снова я, и Арталол, мой новый друг. Сегодня мы будем играть на голодных играх, на карте одной такой, замудрённой. Я с китом, бойца он без кита. У меня, кстати, уже два кита, я вот только сегодня купил лучника. Да, ну что, ты готов? Да. Ладно, сейчас я поставлю на паузу, а когда начнем игру, конечно же сниму с паузы, друзья. Окей, okay, друзья, все, вот она, карта у нас. Так, не, не убегай. Я сначала с лута, если не успеешь, то беги куда-нибудь. Так, и тебе по ноже, кажется, нашел. Бежим. Куда-нибудь. Беги туда вперед. А теперь направо, направо. В домик, типа, в домик забегаем этот, где верстак Быстрее. Ай-яй-яй. Не-не-не, подожди, подожди. Помоги, помоги мне, помоги, я тебе потом вещей дам. Если я этого чела. Артём, ладно, сейчас. Блин, меня не повезло. Ладно, я возьму кит лучника тогда. Давай я на первом лобби. Также снова, так. На первом лобби снова нажимай на звездочку и и, сам, и и самую первую быстрее. Ой, и вторую. Вторую слизь. На Первая быстрее. И нажимаешь на звездочку и там, где... Ну... Да, вторая, которая слизь. Нет, ты не со мной, левая. Либо на первую, либо, не знаю. Там, короче, девять человек. Давай, Весолей, заходи куда-нибудь. Да, Арталоу, вот, ты подсоединился. Ладно, ребят, снова не буду тянуть время. На паузу. все, я за жителя. Фу, какого жителя. Ладно, да, бежи на серединку. Аааа. Убегай! Убегай! Убегай! И меня потолкнули. Вот он я! Сейчас я чувака буду этого гасить. Помогай мне! Помогай мне! Помоги! Этого чувака! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! Бей! бей, бей. Мы его загнали в угол. Бей, бей, бей. Бей, его вещи я тебе отдам. Давай, да, все. На, короче. Так, сейчас. На. Так, вот эти вещи. На. Сначала. Так, на, на, на. На. На. на. Взял? Так, побежали туда наверх. Там сундук должен быть. По этим лестничкам. Ступенькам. Mm -hmm. Я еще нашел тебе. Mm -hmm. О! Стой, это где? Mm -hmm. поднимайся. А что ты так долго подняться не можешь? Алло, ты куда отходил, что ли? Где? Ты где? Все, я не... а, где, где? Ага, я тебе а тут вообще круто там... нашел. Че, иди сюда. Поднимайся на самый верх. Быстрей. А, тут чел, тут чел. Помогай, гаси его. Помоги мне. Помоги. Тут много челов. Спасибо, все, я с тобой играть не буду. Я ненавижу таких. все из-за тебя я сдох. Все, пока, чел. Ока, друзья, я ни с кем не буду играть, так как они дебилы и они не умеют играть. Ну, во-вторых, я просто мне надоело по тему играть, так как, ну, сейчас. Ну вот, все. Сейчас я буду один играть. Но очень тяжелой карте и на моей любимой где я знаю нычку из двух сетов алмазов если что вы тоже посмотрите сейчас и возможно даже воспользуйтесь ею если вы успевать будете ладно подождем о да карта свободная сейчас у меня все прогрузится так возьмем бойца не лучника я не знаю кого мне взять даже давайте лучника так как мы сможем скинуть его в лаву тех Чуваков, которые пойдут за нычкой, если они не знаю, то нет. Ну ладно, не буду тянуть время, поставим на паузу. Хотя, если вам интересны все события чета, можете... Ну, я сейчас не буду ставить на паузу, но если вам не интересно смотреть это два часа, то просто перемотните. Так, что-то ничего. Ничего интересного в чате нет. Пожалуй, я вырублю. Не вырублю, а поставлю на паузу. Да. Ладно, ребята, 30 секунд до начала игры. И все-таки я выбрал кит бойца, потому что мне очень интересно... О, 15 секунд. Так как мне очень удобно играть с китом лучника. Если я побегу сейчас за алмазными сетами, я могу не успеть просто... И все. И я бегу сейчас сразу туда. За алмазными сетами. Туда вроде как направился чувак. Ой, у не, не один, еще какой-то зеро тоже направился туда. Такс. Ай-яй-яй, я горю. Надо постоять. там если я уже сгорел будет не до... А, не не не не это вообще я в шоке это невозможно я чуть не умер я чуть не умер а надо надо попробовать туда быстрее добраться Надо быстрее туда добираться, пока никто не успел. Ай-ай! Это чел, это чел, это чел меня гасит. Он с алмазным мечом и я его загасил. Продолжаем, друзья. Я уже на, снова на этой же карте. Сейчас пойду этого чела мочить, сливать, потому что он меня уже достал. Он всякую фига тим пишет. Еще этот блин здесь. Блин, какой-то чел меня уже задрал. Потому что он пишет в чате, всякую херню спамит просто. Ай-яй-яй, он заспамил уже весь весь чат. Я бегу думаю, что получится. Бежать от этого говняка. Да, я успеваю. Вроде как. За мной даже никто не бежит. А я-то думал, сейчас мне капец будет. Ну, ничего, все, мы успели, друзья. Вроде успели. Вроде. Да, мы успели. И сейчас вам вот она, та самая нычка. Эм, у меня залагала, дайте-ка угадаю. Боже, друзья, ну что с моим майном делается? Вот почему я и ненавижу, когда у меня крашится майн? <свист> Боже. <Бух>, <свист> <свист> ребят, мне повезло, <свист> походу, всех. Э, лагануло. Так как у всех <смех> лагануло, и они все вылетели с сервера, поэтому этот сервер сейчас открыт. Мне повезло. Я что-то зря начал расстраиваться, но ну, ничего страшного. А, долго еще будет набор игроков идти. Я поставлю на паузу. Ах, да. И это видео содержит еще и одну такую новую рубрику. Короче, я хочу вам рассказать о новой рубрике, которую я провожу. Uh, ну, это вы сами, наверное, понимаете, это отвечаю на ваши вопросы, вы задаете вопросы, я их uh, выполняю, uh, отвечаю на них, вы задаете мне задания какие-нибудь, я их выполняю, ну, не знаю, да. Ну, впрочем, давайте, ребят, приступайте, а у нас набор игроков. <клёх> Все, ребят, да-да-да, uh, ребята, сейчас из Дании, мы пойдем туда, блин, Дания. Ты знаешь, где нычка? Вебку? А, -а мне показалось, вебку ты сказал. Ладно. Я побежал за чуваком, он, короче, бежит за алмазными сетами. Не знаю, вроде... Ай-яй-яй, -а -а -а -а, меня бьет МВПХ. Я успел тупехнуться. Я сейчас бегу. Он говно, он урод. Он успел тупихнуться. <зв> Некогда мне, подожди ты, если я играю. <звултан> Никси, тебя убили? <звултан> ну, ты, ты, ты уже оделся, что ли? <звултан> тих, тих, тих, тих, тих, тих. <звултан> да, да, да. а здесь а вот такой вот я понял да хитрый крутой хитрый я успел жаль жаль что ты мертв я бы тебе дал а такс да я это выкинул, Лазный. Жаль, что ты не со мной так бы эти сейчас кинул. Опа, тут МВП какой-то. Надо яблоко скушать. Может убить, наверное. Ну, наверняка Нуп. Нуп, я знаю, что Нуп. Мне надо этого Нуба сейчас гасить. Да. Я загасил этого Нуба, прикинь. А, ну, я даже не знаю, выиграю я или нет. Ну, ты пока за мной следишь, да? Окай. Okay. Только следи, чтобы рядом со мной не было никаких людей, чтобы пока я скидываю вещи. Хорошо? Хорошо. <laughs> такс, это выкинул. Такс, такс. Блин, ну реально, слишком страхово. Такс, давай-ка, пока я себе... Ладно, я слишком рано начал все делать это. Такс, где у нас тут шатры с... Подскажи мне, где тут шатры с ТНТ? Там ТНТ внутри. А, вот тут-то где-то. А, во. Сундук. Он облутанный, его чувак облутал. Понятно. Ну, говно, короче. Так, ага, да у меня кстати еще шестьдесят четыре пузырька опыт сейчас эти типа, ломаю. ну так на зажигалка а зачем она а Но зачем мне а, эта зажигалка? Поджигать? Кого? Поджог. Блин, мне тут вообще долго ждать. Я в ловушку попал. Надо ждать, пока ночь будет. Ай, блин, зачем я пошел, если я знал то, что еще не ночь? Сюда можно только если ночь. Ну-ка, на чм меня. Слушай, если в меня стрелять будут, ты надо с смать просто передо мной вставай, потому что если человек перед тобой стоит, ну уже мертвый, от тебя просто отлетают стрелы. Так, -с. Вот так вот. Блин, ну поскорее бы. О, уже заход наконец сейчас сядет солнце. Она еще два часа садиться будет. Я хочу уже ночь. Я хочу поспать и вылезти отсюда. Так, поскорее бы ночь. Ну, пожалуйста. Ой, я лег. Так, кстати, с кровати. Да, все, я выбрался. Где зачаровалка -то, то Я уже и забыл. Так, туда я больше не пойду, там ловушка. Где-то та чаровалка, скажи. это чаровалка? Я зачаровал свой алмазный меч на заговор огня, прикинь. А золотой на заговор огня выкинул. Не а, нет, ты же мертвый, как я тебя увижу. Так. Опять. А, ну, надо хотя бы по одному зачарить бронь. Так, один. Сзади меня никого нету. Нет. Кроме тебя, да? Ну да, это смерть. <смех> я тут, а я тут-то. Я ищу, как бы затираю свои фанажи на один уровень хотя бы. Ну, no, так я еще, а, ладно, подождать надо. Мне надо еще один уровень. Так, я знаю, где есть один уровень этот. Ну, наверное, знаю. Может, тем более может быть, ну, может быть, у меня есть. Так, здесь еще никто не лутал сундук. Тинти один. Oh, блин, вообще не повезло. А, о, зельку ночного видения выпью. Крутяк, все, у меня как день теперь. А, ну, блин, ну почему? О, острота, пя, острота. А, он хороший, но, блин, ну, я его сожгу, чтобы его никто не взял, потому что он жриняет, как алмазный меч. Я его выкину, пойду, в огонь. А? сгорит с чего ну что ли с чего ты взял я туда уже вещи покидал они сгорели а, и, так сейчас может тут сундуки ну а десмач, смач да смач с кто тут а ты что ты они ничего, они что борцы а я их поджигаю а еще и алмазник ты чё а? ой алмазник в алмазной броне. Ты чё, борзый, да? Говнюк, Стив, Дэн Стив. Сейчас я тебе врежу. Сейчас ты у меня по получишь по башке. Я? Я не за что то что? Ай, прикрывает стрел. Ай, он меня стреляет, да? Ай! У меня мало стрел. Ой, у меня мало хп. 5 хп. А а вы... Чем? Теннер Перл, Перл не работает. Он работает еще до досматча только. А сейчас уже десматч он работать не будет такие его стрелы подбираю и сам стреляю блин у меня как бы хп уже нормально и я на него пошел чтобы он обосрался муда, будто мутант ты чё борзый, а? Ну, он меня ждал с той стороны. Чё, да, обосрался с страха? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Да-да-да, я его замочил. 150. Хап. У меня было с чем-то, ну, где-то мало. А сейчас проверим, сейчас. Опа, 334 монеты. <свят> ну, впрочем, друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Оно 20 минут, ну, не такое, как у меня все, оно коротенькое получилось по сравнению со всеми другими. Ну, впрочем, всем удачи всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Монтаж будет, конечно, круто, если я его сделаю. Ну, ладно, Всем Cacaca, cacaca, cacaca, cacaca.